как новичка просимулировать на заказ. А, да не нужно никого стимулировать. Показывайте результат. Если вы знаете, на что новичок подписался, ну, то есть, а, ну, вот на что? На продукт он пришел, либо на бизнес. А, если человек пришел на продукт, покажите а, отзывы и результаты тех людей которые э, потребляют так такой же продукт а, там какие-то плюшки либо ну какие-то еще ну, моменты ну вы никак не У человека должна э, пол, появиться мотивация а у человека по по может появиться мотивация только увидев то этот продукт может решить его проблему. На словах, на ваших словах, на каких-то простых фактах человек не поймет. Но когда человек увидит, что кто-то решает такие же проблемы, как он, если ему важно решить эту проблему, он в любом случае закажет этот продукт, потому что поэтому э, только результаты, э, э, возможно, еще авторитетное лицо, например, э, человек не доверяет, например, еще продукт. Он не уверен, что продукт поможет Возможно, консультация там, специалиста по данному продукту ему поможет То есть там в чаты нужно запустить там, консультацию, кто консультирует по продукту И много-много другое То есть социальное доказательства и плюс экспертное мнение То есть два важных аспекта, которые может на человека повлиять Никакие другие внешние факторы, какие бы вы плюшки ни прилагали На человека вряд ли повлияют на принятие его решения